моделирование консоли в стиле Рококо. Выдавим прямоугольник и скруглим одну торцевую грань. Сопряжение верхней грани сделаем касательным на 10, а инвертированным на 10 минус одна тысячные миллиметра. Сделаем два сгиба по спроецированному ребру первого сопряжения. В центре завитка построим сферу с радиусом 10. В операции «Сдвиг» укажем внешнюю дугу как путь внутреннюю ограждения, А во втором сдвиге наоборот, таким образом создавая плавный контур внешнего изгиба. Произвольно поделим деталь перпендикулярно ее дуге. В верхней точке внешней дуги создадим сферу с радиусом 6, а над завитком 6 пересекающихся полусфер с уменьшающимися радиусами от 15 до 9. Согнем полусфера вдоль линии изгиба завитка, но с меньшим радиусом. Сделаем массив сфер по внешней кромке и продолжим его по завитку с заходом в деталь. Сдвинем образованную делением детали плоскость к полусферам, выбрав пути ограничения. Завершим орнамент двумя дополнительными полусферами и склеим детали. Для придания детали глубины выдавим объединенный контур и сделаем на нем ряд сопряжений. Снова выдавим, скруглим и перейдем к созданию листьев. На плоскости, перпендикулярной радиусу изгиба. Методом вращения создадим нижнюю часть листа, а верхнюю выдавим на 5 мм. Для плавного изгиба согнем лист в двух плоскостях. Сделаем массив и согнем его по радиусу изгиба основной детали. Сместим вглубь и скруглим край последнего листа. Зеркалим тело, завершаем его вращением. Замыкаем массив сфер по радиусу завершения. Смещаем деталь заподлицо с основной плоскостью. Выдавливаем корпус консоли. Делаем на нем фигурные буртики и молдинг обрамления. Создаем опорную сферу, склеиваем тела. И завершаем деталь заполнением внутренних пустот. Конец первой серии.